Фахитос по-мексикански с говядиной, довольно острое и очень сытное блюдо, напоминающее по внешнему виду шаурму. Маринованное мясо тушится с овощами и подается в лаваше, попробуйте, вам понравится. Готовим фахитос по-мексикански с говядиной в домашних условиях, предварительно нужно замариновать мясо в лимонном соке с чесноком, перцем и солью. Также нужно замариновать лук и перец болгарский, овощи маринуются в винном уксусе и соевом соусе. Блюдо отдаленно напоминает шаурму, но получается гораздо более пикантным и острым. Мексика все-таки, удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Говядину нарезаем тонкими полосками. Кладем мясо в глубокую посуду, сверху добавляем измельченный чеснок, Соль и перец заливаем лимонным соком, перемешиваем и оставляем мариноваться на 1-2 часа. Перец болгарский порежьте соломкой. Лук нарезаем полукольцами. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Смешайте перец с луком, добавьте сахар и соль, полейте винным уксусом и соевым соусом, оставьте на 1 час. Замаринованное мясо обжариваем на растительном масле, 5-7 минут. Помидоры нарезаем произвольно. Кладем в говядине помидоры, кумин и перец чили, тушим на среднем огне 8-10 минут. Лаваш разрезаем таким образом, чтобы можно было завернуть в него подготовленные ингредиенты. Кладем на часть лаваша мясо с помидорами, сверху выкладываем маринованный лук и перец, Присыпаем измельченной зеленью. Заворачиваем лаваш, как на шаурму. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Говядина 500 грамм. Перец болгарский 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Помидор 2 штуки. Перец чили половина штуки. Соль по вкусу сахар 1 чайная ложка уксус винный 1 столовая ложка соус соевый 1 столовая ложка кумин 1 чайная ложка масло растительное 3 столовые ложки сок лимонный 100 миллилитров чеснок 3 зубчика лаваш 2 штуки количество порций 2 палец вверх или вниз комментируйте подписывайте буду скучать без вас